Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Мари Арт, живопись маслом. Меня зовут Марина Бердник. Сегодня мы с вами напишем, будем работать в скетчбуке акварелькой. Акварель у меня от фирмы Пибелло. Некоторые я покупала мастер-классовские, вот в кюветках, там вы видите. Формат небольшой совсем, то есть кому интересно в комментариях я оставлю. Вот такой небольшой блокнотик у меня. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы с вами начинаем. Без какой-либо разметки, то есть сюжетик у нас такой простой, две клубнички, да, и как бы все. Но все равно я приблизительно себе намечаю вот большую клубничку, да, сколько она у меня приблизительно будет по высоте занимать место. Также вот я определяю правый край, докуда у меня будет доходить, да, вот носик клубнички тоже, чтобы он у нас в край не упирался, то есть так примерно себе такие засечки оставила чтобы понимать да куда примерно мне ее помещать то есть также примерно высоту наметила дальней той клубнички да, кусочек ее видно И прорисовываю ее формы а также отмечу себе где у меня будет граница света тени Чтобы показать, да, то, что она у нас такая вот где-то на свету, где-то в тени. Наметила также самое светлое место, вот в теневой части, будет буквально не сильно созревшая, вот такая вот светленькая. И намечаю, собственно, сами листочки. Плодоножка у нее тоже будет. Заходить она будет на дальнюю клубничку, то которая сзади. И прорисовываю интересно листочки, также, чтобы они друг друга заслоняли. И вот небольшая вторая клубничка. Также ее показала форму и эти листочки тоже намечаю. стерочкой очень жирные линии стираем. Линии должны быть воздушные, чтобы под акварельной Красочкой у нас не было вот этих вот жирных линий карандаша, и также показываю тень от клубнички. И проставляю маленькими-маленькими такими овальчиками косточки, которые на клубничке. Разнообразненько-разнообразненько их наносим. Не сильно крупные, они у нас на клубнике мелкие, очень косточки. Косточки, или может они как-то правильно по-другому называются, но будем называть косточки. И также на дальней. Беру ластик обычный и аккуратненько, легонечко плоско его положила и стираю карандаш, чтобы такой легкий-легкий воздушный нам заметный только, да, рисуночек остался. И пушистой кисточкой все эти катышки надо убрать, стряхнуть. Кисть у меня... Вот такая вот от Пинакс номер 40, козочка. Она очень-очень мягкая. Я беру водичку и смачиваю полностью весь листочек. есть вот такую вот беру. пинакс белочка будут эта техника по мокрому называется она клубничка будет контуру вытекать но мне с этой бумаги очень хорошо стирать если вот там куда-то не туда потекло вот так даже салфеточкой можно то есть, ну, лучше, конечно, прокрыть одни клубнички, сделать, а потом работать с фоном. Ну, я вот так вот быстренько пропитала весь листочек. Подождала, пока чуть-чуть водичка впитается. И еще раз прокрыла. То есть, листочек должен быть хорошенько-хорошенько смочен. И красочкой, вот с большим-большим количеством водички, таким бледненьким-бледненьким цветом, пока заполняю там, где у нас красные места, там, где у нас зеленоватая еще будет недозрелая клубника, там не трогаю. Вот я взяла это мастер-класса у меня хинокридон розовый. Смешиваю его с красненьким. И уже таких вот оттеночков поярче, посочнее добавляю. Обрисовываю все косточки. Очень хорошо вот кто рисует акварелькой, у кого есть специальная такая вот замазочка, да, ей закрываете белые места, которые должны остаться. У меня она есть, но я не стала ее принципиально брать, потому что, ну, чтобы вам показать, что вдруг у кого-то нет, да. Если хотите, я могу с ней показать. Очень классная штука, удобно нанесли ее и смело закрашиваем. Она такая, знаете, потом, когда ее работа высохнет, ластиком стираешь, она как резиновая такая высыхает, и стирается и листья бумаги белые остаются. То есть не надо обрисовывать как сейчас да, все косточки. То есть намного облегчает работу. Я теперь сухой кисточкой, там, где у меня подтекло на фон, я смело все это дело поправляю, подтираю, то есть как бы не страшно. Беру э, здесь на видео, как охра смотрится, но ну, это желтенький у меня, кадмий желтый средний. С большим количеством водички э, заполняю носик нашей клубнички. Кисть потом протираю и сухой кисточкой выбираю красочку, делаю ее еще светлее на самом-самом носике. И также таких желтоватых оттеночках даже вот сухачкой наношу в места там где у нас она недозрела вот на дальней клубничке. И также сухой кисточкой где в этих недозрелых местах есть и посветлее, да, то есть протираем. И также под Косточки бумага влажная, она дает работать, вытирать сухой кисточкой. Периодически я ее а салфеточку, видите, убираю и протираю. Теперь э, добавляю красного, то есть там розовый присутствует, но все-таки преобладает красный. Теперь будем работать таким оттенком. Уже водички беру поменьше, то есть регулирую, да если мне надо совсем бледный цвет я беру водички больше, если мне надо поярче я беру водички соответственно поменьше и опять-таки прорисовываю все это дело опять обрисовываю косточки и смотрите, насколько бы было проще, если бы у нас да, было все это перекрыто вот этой вот замазочкой то есть мы бы сплошным одним мазком эту клубничку раз бы и закрасили но так тоже можно да дольше но как бы можно вот дальнюю клубничку также прорабатываю переход вот этого красного и там где у нас желтоватый оттенок да я не делаю какую то ровный границу эту ровную. Она такая вот волнистая, рваная. Еще вот у меня тоже такая классная красочка. Сепия называется. Она коричневатая, такая очень красивая. Вот я в этот розоватый замес добавила ее. И так вот с водичкой вот красненького добавляю. чтобы не сильно коричневый был, да? Он был, нам надо оттенок получить красноватый, но темный. Вот мы добавили эту сепию. Также прорабатываю теневую сторону. Опять-таки обрисовываю все косточки. Таким же цветом можно сейчас добавить от листочка до да, под листочками теневую на самой ягодке то есть в акварели самое главное постепенно не спеша, то есть это называется слои лессировка так да, как мы накладываем один за другим слоем добавила еще больше красного беру зелененький зелененький светлый добавляю капельку капельку желтые также э, краешек клубнички кончик на зеленоватом, да, где-то вот такого зелененького оттеночка добавила. И также более красные в теневую. Вот если смотрю, сейчас уже очень коричневый, да, я добавляю более красного оттенка. Также по насыщеннее сепии я закрываю теневую под листочками. Еще добавляю розовенького. Смягчаю границу. Сухой кисточкой вот здесь бочок протираю посветлее. Здесь немножко протру свет, покажу. Еще поярче дальнюю делаю. Каждый раз, когда вот я прорисовываю там, дальнюю, да, ближнюю, я все равно обращаю внимание на косточки, про них не забываю и обрисовываю их. Беру кобальт синий, красочка у меня, в этот же розовый замес, да? туда же хинокридона розового. И таким цветом темно-фиолетовым прокладываю тень под клубникой. Сначала таким цветом тоже как бы сразу в полную темноту не берем. То есть постепенно. Сделали такой, посмотрели, если смотрим, темноты тени этой, да, теневой не хватает тогда уже можно добавить вот теперь добавила больше до да, синенького делаю под самой клубничкой темнее, даже капельку-капельку черного добавила самая такая насыщенная темная тень у нас будет под самой клубничкой и потом постепенно она будет светлеть И таким же образом от второй клубнички делаем тень. Добавляю еще этот замес больше черного, если смотрю, что мне темноты не хватает. Делаю еще темнее. Но добавляю, да, заметьте, потихонечку, постепенно, то есть малое малое малое количество черной краски добавляю вообще очень- очень мизерная даже так бы сказала. Кисточка вот такая вот у меня малевич мягенькая белочка. Смачиваю фон хорошенечко, э, обрисовываю водичкой, обхожу аккуратненько, не наши листочки э, и распределяю водичку равномерно, то есть смотрю, чтобы не было никаких, никаких лужиц. Смешиваю красочку черную, э, кобальт синий. И таким цветом заполняю фон широкими разнообразными мазочками также аккуратно обрисовываю все листочки таким вот тоже пока светленьким цветом заполняю где-то добавляю больше кобальта где-то такого то вот. получится оттеночек такой серо-голубой можно взять у кого есть индиго красочка взять индиго Делаю оттеночек потемнее, тот же самый черный, кобальт синий. И по уголкам я добавлю более темных оттенков, чтобы края нашего рисунка затемнить. А центр, там где клубничка, у нас остал, оставался более а, светлым. Ну Тоже наношу сначала мазочки такие, а потом кисточку протираем. И делаем как бы мягкий переход, да, вот эти вот, чтобы убрать резкие границы эти, светлого и темного. Беру кисть синтетика номер 3. Зелененький с желтеньким смешанным. На большом количестве водички такой светленький оттенок получается. Заполняем этим цветом а пока наши листочки сразу, когда появился этот зеленоватый оттенок, да, вот теневая, под клубничкой сразу такой вот объем получился. Не под клубничкой, а на клубничке от этих листочков сразу видно объем. Беру немножко сепи и вот там вот э, серединку, где была плодоножка, да, темным цветом откинула. Самым краешком кисточки, где-то прорисовываю отдельно листочки разделяю их где-то теневую под ними более четко прокладываю немножко плодоножку отчертила также ее краешек немножко сепи показала делаю цвет охра желтенький синенького туда такой темно-зеленый оттеночек закрываю листочки, которые в тени, в теневой части, и кое-где оттеняю те, которые на свету, но не полностью, а так вот кое-где, то есть чтобы он тоже был да, такой вот а, интересный, не чисто светлый, вот допустим, как здесь, да, Нижняя, нижнюю часть оттенила, а здесь вот нижнюю, потемнее сделала снизу то есть чтобы они такие поживее были поинтереснее поцветнее беру сепию на самый краешек кисточки и ставлю точечки вот где у нас темные здесь по низу точечки будут темные в теневой стороне тоже темных точечек. Не по тем местам, где мы светлые, да, оставляли, а вот где-то рядом темных. А вот эти вот светлые места можно как бы э, обвести, да, но не полностью все вот брать и по э, всему периметру косточки обводить ее, а именно вот ну, где-то с одной стороны там сверху снизу. Видите, как бы я её очерчиваю. То есть не полностью, а как бы половинку этой косточки. Где-то с одного бока, где-то с другого бока. Таким образом прорабатываем и на одной, и на второй клубничке. Беру желтенький цвет, желтый лимонный. И ставлю косточки, вот где светлые места у нас есть, да? Тоже не, не стараюсь полностью все запомнить. Где-то оставляю такие светленькие. Ну вот, расставляю желтые. В теневой косточки цвета желтый средний с лимонкой. что такое среднее. То есть, не такие яркие. Сейчас я взяла белую гуашь. Также на краешек э, кисточки набираю белый цвет и очень-очень легонечко прокладываю плечочки, где-то можно на косточках также э, беленького поставить, вот если была у нас Дамаска, да, стерли бы и все. И где-то на клубничках плечочки я расставляю а, вокруг косточек. Коротенькими-коротенькими мазочками как бы ставлю. Подсвечиваю также листочки где-то. Ну, то есть а, добавляем уже плечочки Вот вокруг косточек я аккуратненько коротенькими мазочками по кругу, да, как бы создаю такие вот блики. То есть немного отступаю расстояние от косточек. Не то, что каждую прям рядышком да, с косточкой, а как бы на небольшом расстоянии. Делаю блики такие. И также на некоторых косточках ставлю маленькие-маленькие точечки белые блики. Добавляю в темный цвет розовенького. Еще потемнее сделаю тень. Под клубничкой, под самой потемнее. Дальше растягиваем цвет. Там, где тень уже дальше от клубнички, можно сделать посветлее, если перетенили. Для этого смачиваем эту область водой, кисть промываем, протираем на сухо и красочку, просто цвет выбираем, делаем ее светлее. И вот посмотрите поближе, какие клубнички получились. Okay. Фактурка бумаги вот здесь. Вот видите, видна такая. Интересная. Зернистость такая интересная у нее. Вот такая работа у нас получилась. Спасибо, друзья, за просмотр. Поставьте лайк этому видео, буду вам очень за это признательно. вы тем самым помогаете каналу развиваться. А на этом я с вами прощаюсь, до скорой встречи в новом видео, пока-пока!